Приветствую вас, с вами мое дело-бюро и я его эксперт Екатерина Шишлова. Сегодня мы быстро пробежимся с вами по чек-листу важных дел и наметим основные задачи для перехода с 2022 на 2023 год. Прежде всего, дело номер один – это, как всегда, график платежей на конец декабря. У каждого из вас, конечно, этот график абсолютно разный, индивидуальный. Да? Декабрь подходит к концу, и мы с вами должны, так сказать, подбить все итоги. Только вы знаете, что вы заплатили а, и что еще должны заплатить. Однако вс между всеми нами и вами есть нечто общее. Это э, даты отчетности, различных уведомлений, сообщений и даты уплаты обязательных платежей. Вот на слайде перед вами календарь сервиса «Мое дело. Бюро» на декабрь 2022 года. Он может быть вам очень хорошей подсказкой. По QR-коду на каждом слайде вы можете перейти с помощью другого устройства, например, вашего мобильного телефона, да, на соответствующий материал сервиса. Вот, например, смотрите, на, до 26 декабря да, у нас была уплата НДС за третий квартал 2022 года. 28 декабря сегодня у нас дедлайн по прибыльной декларации по налоговому расчету налогового агента и по уплате авансового платежа по налогу на прибыль. Что касается отчетных дат, 30 декабря, 31 декабря. 31 декабря в этом году опять выходной день, поэтому многие важные по крайние даты у нас перенеслись на первый ближайший рабочий день, то есть 9 января 2023 года. Масштабный проект в каждом году в бухгалтерии это годовая инвентаризация активов и обязательств. На практике начинается она уже в начале четвертого квартала в октябре. К концу года в принципе должна быть завершена и документальное отражение, как правило, идет фиксация всех результатов, идет уже после нового года. Обратите внимание, что очень внимательно и въедливо нужно провести инвентаризацию организациям предпринимателям присоединенных в присоединенных субъектах Российской Федерации в новых. От ее итогов в новом году будет зависеть, например, то, какие расходы при налогообложении вы сможете учесть, в том числе по имуществу. Уточнить результаты этой инвентаризации будет уже нельзя. И закончить ее нужно будет 31 марта 2023 года. Также при инвентаризации расчетов компаниям на общем режиме налогообложения следует обратить внимание, что в середине декабря этого года, да, совсем недавно, для расчета налога на прибыль разрешили задним числом пересчитывать отрицательные курсовые разницы по незакрытым требованиям и обязательствам. То есть разрешили не учитывать их ежемесячно, а обращать внимание только на так называемые реализованные курсовые разницы по закрытым требованиям и обязательствам таким образом учет в 2022 году как положительных так и отрицательных курсовых разниц может быть симметричным никто не заставляет вас это делать. Это выбор налогоплательщика. То есть ваш вы можете, при, допустим, при проведении той же инвентаризации или сверке расчета в рамках этой инвентаризации, пересчитать курсовые разницы задним числом. А можете не пересчитывать, да, потому что в большинстве случаев организации это будет невыгодно. Увеличится авансовые платежи по налогу на прибыль. Пеней по нормам закона это не повлечет, тем не менее налог потребуется доплатить. Если вы все-таки решите воспользоваться этим новым правилом, да, то первое Помним, что эта дорога в один конец, если вы один раз заявились в налоговую, что вы будете пересчитывать ОКР, вернуться назад уже будет нельзя. И вместе с декларацией за 2022 год или с ее уточненкой нужно будет подать уведомление в свободной форме о том, что вы приняли такое решение, почему у вас пойдет, пойдут какие-то суммы и уточнения в декларации. Также в конце года проверяем нормируемые расходы тем, кто находится на общем режиме налогообложения и на упрощенном. Примерный перечень вы видите на сайте. Наиболее популярные рекламные представительские расходы у нас зависят в процентах от оплаты труда наших работников. Поэтому в течение года, например, они могут не укладываться да, в какой-то норматив, а к концу года их лимит того, что мы можем списать в уменьшении налоговых расходов, может возрасти. Вообще мы должны каждый отчетный период пересчитывать такие расходы, но к концу года, конечно, нужно проконтролировать, а вдруг что-то у нас там поменялось. Учет праздничных расходов. В этом году в свете всяких негативных событий, у нас все руководители, да, их коллективы разделились на два лагеря, отмечать или не отмечать. Тем не менее, как показывает практика, все-таки руководство не лишает своих работников каких-то привилегий, да, корпоративов, подарков. Поэтому такие расходы у нас, конечно, должны быть учтены. Про, проводят сейчас это все, как правило, в лайт какой-то версии, да, но, тем не менее... От учета этих расходов никуда не деться. В бюро есть отдельная рубрика на этот счет. Праздничные заботы и расходы. Рубрика, рубрика активирована, И вы можете там почитать материалы об учете корпоратив, корпоративных корпоративов. И премии работникам, и подарков. А также правильно организовать работу в праздники выходные, да, и свериться с производственным календарем, о чем вам, наверное, в недавнем вебинаре рассказывал наш эксперт по кадровому учету и делопроизводству. По итогам налогового периода, налогового периода да, календарного года нужно также проверить резиденцию своих работников. В части НДФЛ, если в вашем коллективе таковые имеют или россиян, работающих за границей, чтобы они могли уже НДФЛ платить, а вы, соответственно, удерживать по сниженной ставке 13%, как обычные россияне. 12 месяцев, за которые мы просчитываем статус период плавающий в течение года зарплату начисляем и от нее назад, от этого месяца, за который выплачиваем зарплату, отчитываем 12-месячный период. То есть вполне вероятно, когда работник уже у нас набрал 183 необходимых дня для признания ему резидентом в целях НДФЛ, налог ему нужно рассчитать по ставке 13%. Есть ряд специальных правил относительно граждан из других стран ЕАС. А вот что касается новых субъектов Российской Федерации, то там почему-то официально никакие особенности не установлены, нормативных документов в открытом доступе нет. Самый главный ожидаемый подарочек да, на Новый год – это выплата зарплаты. Проверяем, как по правилам вашего локального нормативного акта выплата зарплаты приходится на какие периоды. На выходной, может быть, не рабочий праздничный день. Тогда выплатить ее по трудовому законодательству нужно накануне. Допустим, зарплата у вас выплачивается 5 числа да? И срок выплаты зарплаты 5 января 2023 года. Вот ошибка на слайде, извините. 2023 года, да. Но 5 января у нас в будущем году это еще будут новогодние каникулы. Соответственно, зарплату нужно будет выплатить в конце декабря. А 31 декабря в этом году выходной день, поэтому зарплату выплачиваем накануне. То есть это могут быть даты там, с 28 по 30 декабря 2022 года. В то же время выплатить зарплату до конца года, по мнению Минтруда России, можно и в случае, когда срок ее выплаты приходится уже после новогодних каникул, да, но на ближайшие какие-то дни, например, 9 или 10 января. Также обратите внимание, что 30 декабря может быть у кого-то сокращенным рабочим днем, например, по э, инициативе работодателя, потому что официально это не предпраздничный день, когда работа сокращается на час. Но в любом случае возможно какое-то зависание платежей да, для обработки оператором банков. Поэтому э, все-таки подстраховываемся и отправляем реестр на выплату зарплаты накануне. Еще в плане выплаты зарплаты не забудьте сами или вместе с отделом кадров сверить размер минимальной оплаты труда. Федеральный рот на будущий год это 16 242 рубля. И региональный размер, если кто-то из работодателей присоединился к региональным соглашениям. Также решите вопрос индексации зарплаты. Проводить ее нужно когда как сделать это без ущерба сильного да, работодателю, как не подвести сотрудников? Обо всем этом тоже можно найти материалы информацию на сервисе. И этот вопрос мы с вами обсуждаем не первый год, что да, индексацию проводить нужно, но для корректного и правильного понимания дела можно почитать интересные советы в бюро. Итак, инвентаризацию все сверки провели, документацию обработали, проводки завели. Все итоги подбиты, закрываем 90-е счета, 91-е схлопываем и списываем остатки до да, дебет-кредит 99-го счета, прибыли или убыток. Это и есть у нас реформация баланса. Что касается изменений 2023 года. И всего того, что влекут за собой поправки законодательства. Да, это наиболее, наверное, болезненный вопрос будущего года. Коллеги из интернет-бухгалтерии недавно провели с вами вебинар на эту тему. Думаю, рассказали вам, конечно, много интересного, о чем вы сами знали, о чем не знали. Поправок много. И в этом году они тоже будут революционные. В сервисе «Бюро» есть подробные аналитические таблицы по каждому виду налога, по каждой тематике, которой мы касаемся, бухучет, кадровое дело, налогообложение. Их очень много, они ищутся в сервисе как по отдельному запросу, да, как обзоры табличные материалы. Но удобнее всего для комплексного ознакомления пользоваться материалом, так сказать, обновлением, да? оглавлением, извините, кратким. Он называется «Кратко о важных изменениях законодательства начала 2023 года». Можно его быстро пробежать глазами и уже по ссылке, которая вас заинтересовала, перейти и почитать в табличке подробнее то, что вам интересно. Там вы сможете прочитать и про переход на единый налоговый платеж, налоговый счет, про объединение ПФР и ФСС, про новые виды да, отчетности в будущем году, про единые формы, про новые налоговые уведомления, про изменение бланков привычных деклараций, также про продление, например, переходного периода. В сфере применения квалифицированных электронных подписей, машиночитаемых доверенностей. Еще много интересной, актуальной информации, обновляющейся ежедневно. Еще одно важное дело, которое в этом году ложится на плечи бухгалтера это выбор или смена режима налогообложения. Кто-то по своей воле будет переходить. После того, как проанализируют, что конкретно в этом году происходило в бизнесе. Кто-то может вынужденно, кто-то впервые будет выбирать для открывшегося бизнеса. Теперь у нас да, в свободном доступе этих режимов 6, один общий по умолчанию и 5 специальных. Добавилась с прошлого года автоматизированная упрощенная система налогообложения положения АУСН доступная как новым предпринимателям и организациям, так и действующим уже. Правда, действует она по сравнению с прошлым годом в тех же самых да, регионах Москва, Московская область, Калужской области и Республика Татарстан. Помним также, что если мы меняем режим налогообложения, в ряде случаев мы должны уведомить об этом свою налоговую инспекцию. Но, например, вот в автоматизированной системе налогообложения очень удобно устроен сервис личного кабинета налогоплательщика, подавая уведомление о переходе на а у цену автоматически, ставя галку в определенном чекбоксе, подаете уведомление, например, о том, что вы сходите с обычной упрощенной системой налогообложения. Все больше и больше новых фишек нам добавляет Федеральная налоговая служба в плане поддержки электронных сервисов, удобных для дистанционного взаимодействия с налоговыми инспекциями. И также помним, что меняя режим налогообложения, мы должны поменять настройки своей контрольно кассовой техники, если она у вас есть, чтобы в будущем году первый же чек пробитый для вашего клиента, покупателя, да, содержал правильные реквизиты, ушел с правильными реквизитами в федеральную налоговую службу. Что касается бухгалтерских дел начала 2023 года, то есть того, к чему уже надо тоже подготовиться заранее. Точно так же составляем график основных платежей и отчетности, если это находится да, в ведении финансового сектора, к которому она относится бухгалтерия, бухгалтерии. Рассчитываем э, запасы прочности на будущий год, э, на ближайшие дни после новогодних каникул. За основу, опять же, можно взять в плане обязательных платежей календарь бухгалтера на 2023 год в сервисе, а также ориентироваться на свои какие-то да, даты расплат по договорам различных с вашими контрагентами. Не забываем, что с, конечно, вы не забудете, нет, это невозможно просто забыть, что с будущего года мы переходим на единый налоговый платеж, которым все не, не так понятно и не так просто, да, как нам обещали, но все же мы помним, что начинают действовать новые единые сроки уплаты налогов и взносов, они применяются к платежам, сроки которых падают на 2023 год. Если срок уплаты приходится на 2022 год, но просто переносится на 2023 в связи с выходными и праздничными днями, то там действуют прежние сроки, просто переносимые в связи с этими праздниками. Итак, значит... Проводим годовую да, инвентаризацию, проверяем нормируемые расходы, учитываем праздничные затраты, определяем налоговый статус работников, платим долги, сдаем отчетность, выплачиваем зарплату, закрываем декабрь месяц, закрываем год, определяем конечный финансовый результат. Вот ваш план действий на конец года. Берите на заметку, добавляйте в него свои индивидуальные задачи, а мы, весь коллектив «Мое дело бюро» поздравляем вас с наступающими праздниками. Желаем вам здоровья, и успехов в будущем году, как в личных, так и в рабочих делах. И до встречи в новом году. До свидания.